И всем привет, с вами Макс Риск. Вы ждали музыку клаш of самую старую, самом первую по-моему. Э -э, лайк, подписка, чтобы не выпускать одно ролике. Пока что это сделайте, пока мне всегда Да, это реально самая первая музыка. Потом идет у нас музыка Санта Клауса, на да? угодней ну, вот, музыка. Так, да, да, да. Видите время? Ну что, ветер? Ну ладно, пора уже спать. Сейчас разруюсь, поиграем пару. По Каток, а, почему блин? какие-то проблемы тут в дворе ладненько зайду в папку Clash специально созданный, да, вам лучше не смотреть на мой рабочий стол а то перепутайтесь если кто не знает все что к чему это все с разных игр я же не только клеш ссылки на YouTube-канал в описании так, где наша музыка? вот ну что, я нажал вроде бы здесь нажал и что-то не грузится прям сразу видите я magic версии игры 1.9.6 1557 .47 так в конце совсем вау нового друзья и потом музыка меняется кстати да мне нужно по музыку сделать здесь сейчас мы этим займемся у моему она была шестерка я поставлю тройку нормально. харпи до сих пор на тут. Ага, орк на есть никого обновления. А ну-ка, добро пожаловать в новогоднее рождественское версию клешу но Я уже делал обзор, ладно, почитаем. Так что такое? Вау, как ду классно. Возможно, это английская версия, Что если Макс Риски изменит версию, а ну-ка поменяю? Помнится мне, там есть э, что-то новое. Ну, например, тут вот. Дожди. Вот. Тут что-то будет писаться. Оказывается, да. Все на английском. Крутяк. Я и буду играть на английском, нельзя, И английский ролик сделать, да? Ладно, блин, ладно, Еще так обещал что ж поделать. Не выкручивайся. Так, а тут еще. Тоже ничего. А что так? А так не так, а? Ладно. Hello, my name is MaxRisk, it is battles, uh, bronzers, bronzer one, bronzer two, get yeah, two. two, one, two, go mine not find two is... друзья, помните такого, сейчас мы <laughs> обратно восстанавливаемся, я помню, я когда-то еще играл в эти игры, да, и тут у меня была супер колода, примерно вот, фарбал нужно, чтобы, да, мой против, это штука, фарбал, чтобы Арду, то нормально. попытайся сначала, потом выяснить, чем дело, потом, как всегда. Play games, in, and one, once with once, The count and in 54 days, 30, 13 час, <laughs> типа того. Часов рангс, это вообще рангс написано. Вау, мой ранг о бесплатно заберем песок монет кстати монеты хватит мне на прокачку давайте прокачаем а, вот что прекрасно что нельзя а ч не нельзя 77 пицу что нельзя Алё? 21 из 12 70 из монет что-то не понимаю друзья а я же игры а, сейчас точно сейчас да. перезайду а давай да, силу да. А может быть всего, чем идти заморозка. Не знаю. Ну, рискуем так рискнуть. А Левел 6. 560, level 6. О! Блин, блин, блин. No, no, no, no но у меня карта вообще не видела не ну есть там некоторые места полетить но враги что-то мутит очень страшно кто-то меня пугает сама пуглера дается в новом Потом еще одну тактику блин зачем построить ааа от, от, отбиться может быть он псов запасит умывает ну, их или нет надо запускать сначала нет мы успеем здесь, потом мы будем строить генератор ну, завода так и тут еще так, в принципе, такой норм что брак уже подготовился, и на у нас держится нападало, чтобы как-то хоть, чем просто ну. давайте обыскому катку короткий ролик Okay. Так а ты здесь Ты блин. Поезжай, Дивизия. На передачи нет? пожалуйста слушать услышите меня О, пожалуйста пожалуйста пожалуйста надо баловаться так тем более дерзкая очень дерзкая отрядом номер один пока что все что выжили вас 8 бежите с налево, по южно лево блин я же не желаю этого злая Сова. Я заметил, да. Сейчас нам и Как я понимаю, Райская. Да, он победит. Знаете, я, наверное, все за него. Почему-то, потому что он ну, нельзя, так что, друзья, я ты, ну, собраться, если не скажу, что произойдет. Может, ну, я включил. Это утром mm -hmm. mm -hmm, он не строит не занимается надо кучу признать нет? Mm -hmm. да, только один mm -hmm. а точная одна Прово, дай мне Ну, то А ведь... Хватит, пора, ладно, шучу, шучу, шучу, войска. Раш, скину, Я Пропошел с нами, потопки, а -то скоро, он попадет. Я здесь, я, понятно. Слава будем на него. Сам сначала. Погорели. Сберяпаем ресурс. можно. Hmm. Вот где шансов uh -huh. на что мы победим. Это самое главное. Также он все взял класс. Так, я буду больно, потому что... Что-то главное. Да, пробовал допробовал можно выиграл из того что я сильнее все всем просмотрим с вами макс виск ну, вот пока почему я вырвал ну, мне это хоть как-то повезло но ну, чаще всего у меня тут выпадает это и битва вообще выпускать нереально добавь добавь ну ладно что у меня ну еще статистика я паду но всем кто просмотрел на макс риск всем вот пока Бомбар, бомбар. обычный бомбар. пока